Вот, что можно найти после хорошего шторма на пляже. Погулял я сегодня 2 часа. Вот это мусор. И вот, посмотрите. 3, 4, 5, 6, 7. 7 грузил и леска. Это все пойдет в мусор. Ну, грузила отдали. А вот это, друзья с виду камень и если его разбить то там будет что-то металлическое теоретически там должна быть монета так что смотрите следующий ролик как я буду разбивать этот камень